Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу необычное и очень страшное явление. Семь дней назад этот видеосюжет покорил множество зрителей. Да вообще, можно сказать, весь мир. Этот неопознанно летающий объект появился из воды. Вообще, эти кадры были сделаны на Кавказе из Черного моря поднялся вот этот необычный НО. То, что вы видите, это реально страшно. Да вообще, говорят, где Черное море под водой находятся около 20 вулканов. И они, кстати, проснулись. Скорее всего, неопознанный летающий объект их разбудил. Или, можно сказать, из воды он проснулся. Если сравнивать наш необычный мир, что под водой находится очень много неопознанных летающих объектов. И как это вообще происходит? Давайте с вами мы разберем. Очень давным-давно, еще наверное, в 1763 году, один голландский моряк заметил неопознанный летающий объект под водой, и их было очень много. Тогда же люди не знали, что такое НЛО. И он сделал множество записей, как НЛО уходило. Да, и в то же время НЛО не боялось людей по сравнению с сейчас. Скорее всего, у людей теперь есть оружие, чтобы противостоять таким необычным кораблям. Но давайте мы разберем, почему сейчас множество людей считают НЛО опасным. Не так давно сделали множество заявлений в Конгрессе, в ООН и даже в Российской Федерации совещание было о том, что надо теперь укрепляться о том, что НЛО скоро нападет на людей. Как это вообще все происходило очень странно, но Конгресс сделал огромную и необычное заявление о том, что они готовы выделить около 3 миллиардов евро на укрепление своей страны. Про какую они страну имели в виду, скорее всего, мировую, но сейчас происходит совсем другая картина. Множество НЛО нападают на людей. Конечно, очень странно звучит, но похищение людей увеличилось прям в три раза. И все одно и то же. Полиция вечно пишет в своем докладе, что какие-то необычные яркие э, круги нападают на людей и утаскивают в неизвестность. Конечно, все очень странно звучит, но по многим силуэтам можно разобраться и по камерам, что людей похищает что-то необычное. Но что это необычное может повлиять на людей? У множества людей есть даже опасная генетика, и вы не поверите. Но что на самом деле человек выдает из своего организма. Есть множество того, что пришельцы генетически так же, как и люди. И это было сделано огромная тайна, которую нашли в Египте. Под пирамидой нашли одного бога, четырехметрового, и считая, что у него генетика такая же, и они сделали открытие, что во многих случаях, да, дорогие друзья, это так и есть. Но что на самом деле скрывается в этой необычной ситуации? Мы видим, как от нас, можно сказать, вытирают правители ноги. Эти кадры были сделаны в Арктике. Неопознанный летающий объект из льда был замечен, и НЛО столкнулась, с, можно сказать, с истребителями, и была, можно сказать, массовая война, и даже стрельба. Но как объяснить то? что мы с вами вообще живем в таком мире, что уже никому мы не верим. Но теперь самое главное. Неделю назад был сделан необычный и очень странный вызов инопланетных существ. Что за необычные страны, я вам сейчас расскажу. В Китае был замечен, можно сказать, огромное и необычное НЛО, которое торчало из земли. Но рядом с этим НЛО находился еще и какой-то пришелец или дракон. Так его прозвали. Понятно, что в 2021 году множество людей слышали про новость про драконы и множество другие, Но... Как это объяснить? Сейчас вообще нас правительство обманывает на любых интересных моментах. То, что происходит, допустим, здесь, они переводят в другой, можно сказать, мир, а именно космический. Понятно, что в космосе, где МКС, наблюдает множество за... Я не говорю про НЛО, а вообще за миром. Но сейчас происходит не то, что вы должны знать. Два месяца назад МКС столкнулась с одной маленькой проблемой. Ну, так они считались маленькой проблемой. Был пожар на корабле. Все это слышали и по новостям показывали, и даже рассказывали. Но как он появился, никто не может объяснить. СМИ начали обманывать людей о том, что это... Замкнуло, появился необычный там какой-то перебой, электричество и так далее. Но на самом деле все было не так. МКС, как всегда, висел над нашей планетой, и рядом с МКС появились неопознанные летающие объекты. Один из астронавтов США решил наладить контакт с пришельцами, и это была ошибка. Он взял с собой камеру, необычный фонарик и решил проверить, какая будет из этой, можно сказать, ситуации контакт. И что вы видите? НЛО напало на астронавта. Астронавт чуть не улетел в открытый космос. Но после этого несколько ярких огней начали продалбивать корабля МКС с необычным оружием. И он изнутри стал гореть. То есть, понятно, что один НЛО дал электричество такой разряд, что просто-напросто перемкнул то, что отвечало за безопасность. И это очень странно звучит, потому что множество людей считает НЛО несуществующим. И после этого, кто находился на МКС, дали огласку о том, что никакого НЛО и контакт не было Все МКС онлайн-трансляции прервали мгновенно Да, конечно, там было видно, как необычный удар по корпусу МКС был шокирующий момент Но как это объяснить то, что зачем людей обманывать? И часть людей, кстати, увидели, как астронавт чуть не улетел в открытый космос Но про это никто не говорит мы с вами видим, почему в Китае, в Бразилии, в Аргентине происходят необычные явления. Неопознанный летающий объект, который был заснят в Бразилии, и этот как раз а, вы видите на своих необычных экранах, этот дискообразный НЛО как раз появился в этих местах тогда, когда люди начали вырубать здесь леса. То есть НЛО начал спасать лес от людей. Да, конечно, сейчас везде, вы посмотрите, везде вырубка, до да леса выкачивают реки, озера, уже вообще ничего нету, и рыбы вообще нет, мы с вами просто-напросто живем в каком-то необычном веке. Но почему НЛО пытается защитить людей от самих себя? Были множество историй, как э, в Китае, то есть не в Китае, в Сибири, вырубали китайцы лес, и неопознанный летающий объект напал на них, и они перестали рубить лес. В Бразилии в Аргентине то же самое. Э, необычные такие обстановки происходят постепенно, но никто не может объяснить, почему люди жадные до своих, блин, не могут напиться кровью того, что происходит. Не знаю, дорогие друзья, но вокруг обман и ложь. Я надеюсь, вам понятен был этот необычный видеосюжет. И вы оцените лайком или хотя бы подпиской. Ну а с вами был Тайная НО. Ждите завтра.